Друзья, сейчас запишу видеоинструкцию для вас. Многие спрашивают, как купить мегаватт-контракты, что для этого нужно. Для этого нужно перейти по ссылочке, в описании под видео она есть, Аватар Нетворк. Заходите, нажимаете, то есть у вас будет такое поле, то есть вам надо нажать регистрация. Нажимаете «Регистрация», кнопочку, вводите свою почту, вводите пароль, придумываете и повторяете пароль. Потом вводите проверочный код и нажимаете «Зарегистрироваться». После чего у вас... так, Давайте сейчас тогда... Как бы нам сделать -то чистый кабинет? Сделаем сейчас так. Ввожу почту. Придумываю пароль. Повторяем. проверочный код z а q о w зарегистрироваться все после этого проходим на свою почту Сейчас зайдем на почту. Вот видим, пришло письмо от Аватар Network. По Подтверждение регистрации. Проходим по письму, в письмо. Заходим в письмо и нажимаем на ссылку. А, предыдущее можно закрыть. Все. Видим у нас буковка «Я горит». А, на эту буковку «Я» нажимаем и выбираем «Мои счета». Видим, что тут пусто. Нажимаем кнопочку создать зеленую. Пишем название. эфириум, Пароль от кабинета, который мы придумывали. И нажимаем Ethereum. Вот здесь синюю обязательно. После этого обратите внимание, потому что по умолчанию стоит биткоин нажатый. Чтобы не создался кошелек биткоин нажимаем создать сохраним пароль все видим у нас создался кошелек эфириума по нолям а это курс эфириума указан вот адрес кошелька далее нажимаем добавить токен обязательно в этой последовательности нужно делать пишем напишу по-английски можно писать по-русски как угодно Мегаватт. то есть это название для вас пароль от кабинета который мы придумывали токен выбираем снизу ищем тут они постоянно добавляются поэтому переносятся вот видим мегаватт контракт написано выбираем его счет выбираем эфириум нажимаем добавить сохраним все, видим, у нас создалось два кошелька, эфириум и мегаватт. <coughs> и для того, чтобы вам приобрести мегаватт контракты, вам нужно предоставить мне адрес своего кошелька, мегаватт кошелька. Как он копируется? Очень просто. Видим вот колоночка адрес. Вот видим адреса кошельков. Чтобы его скопировать, нужно один раз левой кнопкой мышки нажать по адресу. Все, мы видим, что у нас появилась надпись скопирована адрес автоматически скопировался после этого берете его вставляете в сообщение. принимаю оплату за мегаватт контракты на яндекс деньги вот мой номер кошелька в сообщении также его укажу если надо есть еще карта сбербанка есть карта рост Принимается также криптовалюта Призм, принимается внутренняя валюта таксфон и принимается у нас криптовалюта эфириум. Вот за эти вот, скажем так, активы вы можете приобрести акции компании Search Energy, мегаватт контракты. Благодарю за внимание. До новых встреч.